Всем привет! С вами я, Дмитрий Фреско. Вы кулинарную пропаганду. Сегодня очередной выпуск в рубрике «Ужин за 20 минут». В меню нут с фрикадельками из говядины с хоресой. Очень яркое пряное блюдо, а на десерт практически моментальные слойки с орехами, с сахаром и корицей. Полный перечень ингредиентов, как всегда в конце ролика, в титрах. Там же основные этапы готовки. А сейчас приступим. духовка пусть греется. 210-220 градусов в Верхний и нижний нагрев. Здесь у меня горстка лесных орехов, они уже жареные. Надо раздробить, чтобы по всей кухне не разлетались. Проще это сделать в бумаге. Готово. Теперь сюда же сахар и корицу, и перемешать. Начинка готова. Яйцо разболтать. Готовое слоеное тесто на стол. Оно уже разморозилось. Край смазать яйцом. И начинку разровнять Все, скатываем тесто Этот смазанный край, здесь приклеивается хорошо, очень удобно Теперь делим пополам И еще раз пополам, как-нибудь наискосок, для красоты И прямо на той же бумаге для выпечки, в которой было завернуто тесто, на противень И сверху тоже надо яйцом смазать с десертом разобрались теперь с основным блюдом в сковородку масла и пусть пока греется осаж с яйцо в фарш сюда же соль и харису или харису как правильно не знаю. Кто не знает, хариса или хариса – это такая острая паста, которая состоит наполовину из чили перца, а вторая половина приходится на отминка кориандр, чеснок. Не найдете харису, на канале есть рецепт острые джики», ссылка в повешу в описании. Она тоже прекрасно подойдет, может, даже еще и лучше будет. Фрикадельки надо лепить мелкие совсем, так они быстрее приготовятся. Масло разогрелось, значит уже можно их отправлять. Лук тоже мелко порублю и к фрикаделькам. Баклажан также мелко режем. Тоже на сковороду. А теперь с зеленым и красным сладким перцем. Вот этот зеленый, он не совсем сладкий, он скорее такой просто вкусно-нейтрального вкуса, наверное зеленцой. Красный же именно сахар имеет О, больше во вкусе. Теперь пряности. Кодиандр раздробить и черного перца с кодиандром. А протертые консервированные томаты сюда же и посолить. Почти готово. Ну, вот уже отваренный, продается в банках. Очень удобно. Еще 5-7 минут, и можно за стол. Очень быстрое блюдо. Да, если у вас в ваших томатах недостаточно сахара, то можно с сахарком э, на вкус все выправить. Слойки, между прочим, уже готовы. Все готово. Соуса, фрикадельку, горошка. Говядинка острая за счет хрисы. Прям острое С аджикой тоже классно. Аджику готовить не всегда у меня получается, потому что сложно найти чили-перец свежий у нас. В этом хареса как замене. Я думаю, что вам проще аджику сайт приготовить. Слушайте, это классная штука. И не надо жалеть пряностей. Вот я кориандр так смело положил. Слушайте, и это бомба. М -м -м. Очень яркое блюдо. Овощи дают сладость. Сладкий перец дают сладость. Лук дают сладость. Томаты дают одновременно и сладость, и кислинку. Прям очень хорошо и согревает. Классное блюдо. Так, но ну, я так могу долго здесь чапкой надоедать это обалденное блюдо. Сейчас давайте по десертику пройдемся. Смотрите, слоеное тесто готовить не люблю, самостоятельно лепить. А из готового что-то сварганить по-быстрому. Мировая штука, просто мировая. Сыпучая, легкая. Корица, сахар, что-то еще надо. И быстро. Вот продуктов, указанных в ролике, достаточно на 4 голодных человека. Порции большие получаются. Вот в эту плошечку я положил, нам было взять половину порции. Вот. А здесь градунок ну, граммов, наверное, 220-240 лежит. Так что штука обалденная. А, ладно, за кадром. Так что готовьте, готовьте сами, готовьте свои ужины, обеды, напишите, что у вас из ваших вариантов быстрых ужинов. На примете только, конечно, не стоит указывать магазинные бельмени или пиццу магазину замороженную. Огромное спасибо за компанию, за лайки, дизлайки, за репосты и за идеи для ужина тоже отдельное спасибо тем, кто их укажет. Всем пока!